Друзья, всем доброго дня! Вы на канале Bitcoin с нуля с вами как всегда Александр. Ну что же, вернулся из краткосрочного отпуска. Ездил на соревнования. Продолжаем записывать ролики. Сегодня у нас топ-5 PTC сайтов, то есть буксов с заработком в bitcoin Не будем рассматривать другие криптовалюты, рассмотрим исключительно bitcoin Давайте поехали. Итак, первое место бесспорно на данный момент в. На протяжении уже продолжительного времени занимает final mate авторизуемся как регистрироваться все есть на канале есть отдельные обзоры почему первое место да потому что за один просмотр рекламного баннера рекламы мы получаем 100 сатоши все очень просто 100 сатоши 10 ссылок 1000 и ушли потратили 8 минут закрыли сайт и все в принципе накопили минималку на вывод заказали выплату проще некуда заходим в раздел деньги нажимаем вывод средств берем майн баланс выбираем на falsed pay берем всю сумму я не сомневаюсь в том что она придет на почту пришло подтверждение Ну и в общем 12 тысяч сатоши мы получим. Следующий, бесспорно, старейший букс от BTC Top. Дорогая реклама. Сейчас я уже, конечно, прощелкал дорогую по 32 сатоши. Сейчас осталось уже там по 17, по 16, по 14, по 11. Дорогая достаточно реклама. Стабильно платит очень долгое время. Очень неплохой трафик на ваши реферальные ссылки. Три способа заработать. А теперь еще появился и экран. То есть четвертый способ заработать. Кран с короткой ссылкой сейчас рассматривать не буду, чтобы не затягивать ролик. Отдельный обзор на си Top тоже есть на канале. Следующий. CoinPU. Тоже есть изменения в данном буксе. Букс однозначно номер три. Ну это в моем списке, возможно в вашем все наоборот. Решаем капчу, заходим в проект. Видим здесь на главной странице баланс баланс для покупок, рефералы продажа рекламы ну и нас в принципе интересует просмотр рекламы именно серфинг 15, 14, 15 35 объявлений 4 на оконную рекламу то есть вот, и видеореклама тоже два объявления есть недорогих по 6 сатоши большим изменением в лучшую сторону это конечно же касаемо выплата денег Сейчас вернемся нажимаем вывод мы теперь можем вывести прямо на payer в долларах можем вывести в доджиках, эфириуме, лайткоине и на фалцит Pay в биткоине то есть вариантов стало больше а значит и минималка уменьшилась 5000 сатоши, пожалуйста, можем выводить а не нужно копить те суммы, которые были раньше не нужно копить тысяч по 5000 сатоши в любом виде я думаю с сайтом разберетесь и отдельные обзоры также были то есть и про рефералы, и про все я здесь рассказывал номер четыре в моем списке это light gpt давайте войдем отдельный обзор также присутствует на канале поэтому не будем останавливаться опять идет конкурс, регулярные конкурсы всякие разные игры там с поиском за бонусы единственное что баланс пишется в долларах его нужно перевести на биткоин и заказать выплату все очень просто неплохая рефералка я работаю с максимальным апгрейдом до 8 октября он у меня сделан я думаю что я продолжу продлевать я данный букс рекомендую, рекламирую, и уже построилась неплохая реферальная структура, многоуровневая, хотя со второго уровня там, доход вообще никакой. Есть ежедневный бонус. В общем, зарабатывать на данном сайте можно. У меня прокликаны рекламы, поэтому их сейчас нету. Есть еще видео обмен трафика, но это у меня исключительно реферальный, потому что сам я на обмен трафика не захожу рефералы регистрируются буквально каждый день так как идет реклама с моего сайта ссылочку на мой сайт вы найдете в углу на канале и под роликом в описании тоже и четвертый даже пятый сайт сайт противоречивый с различной информацией о нем в сети кому-то он платит кому-то он не платит но на данный момент сайт продолжает развиваться имеет более миллиона пользователей такое количество компаний в общем, все здесь можно посмотреть информацию. Пишет, что платит. Вот типа выплаты 45, 64, тысячи Сатоши. 40 тысяч Сатоши. Я не очень понимаю, почему 40 тысяч Сатоши, когда минималка 50. В общем, кликской. Ну, очень старый сайт, но. Говорят, платить начал, были у него проблемы, поэтому я вернулся к работе на данном сайте. Отдельный обзор, возможно, в ближайшее время запишу. Здесь все очень просто. Нажимаем IR, Surf BITCOIN. За 15 Сатоши нажимаем клик. Вот эта тема, насколько я понимаю, от самого же Кликскоина, это не сторонняя реклама. На самом деле вот нет у меня точной информации, платит он или нет. Потому что я видел выплаты в Ютубе, свежие свежие выплаты, буквально сентябрь у иностранцев. Но видел и ролики о том, что данный сайт не платит. Поэтому я сам накопить решил минималку, не так долго мне осталось. Может за недели полторы-две накоплю, не спеша работая на нем. И уже запишу отдельный ролик на тему, платит он или не платит. Здесь таймер не активное окно, поэтому мы спокойно можем работать и на других сайтах параллельно. Вот эти все сайты, они позволяют нам работать сразу же на всех пяти, то есть наш доллар час однозначно возрастает. Мы не тратим время на то, чтобы сидеть и следить за этим таймером. Итак, в общем, нужно решить вот такую вот капчу и забрать свои сатоши. Все очень-то просто. Также здесь есть активное окно, автосерфинг, paid to promote. Это если вы будете размещать там короткие ссылки какие-то на их ресурсы, и можно таким образом зарабатывать. Вот 23 тысячи сатоши у меня есть, но насколько я знаю, вывод... Да, видите, 50 тысяч сатоши требуется для вывода. Я имею здесь структуру 106 рефералов, но многие не активны хотя есть и те, кто продолжает кликать. Я думаю, вот такой вот топ 5, 50 сайтов топ 5 буксов по заработку криптовалют вы можете взять его себе в работу и зарабатывать биткойн без вложений до новых встреч и пока пока